Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Выхожу внезапно в пятницу, еще и днем, поскольку произошел очень приятный форс-мажор, о котором я обязан вам рассказать. В это воскресенье, к сожалению, большого обычного выпуска в 12.30 нулевого пациента не будет. И связано это с тем, что внезапно оказалось, что я, Крыжиновский Петр, участвую в книжном Кураж-базаре. Это очень популярное в Киеве мероприятие для авторов, для любителей книг, достаточно такое тусовочное, модное. И получается, что я буду одним из тех, кто там будет, у меня будет свой стенд на котором я буду находиться на протяжении и субботы, и воскресенья с 12 часов дня и до 9 вечера. Именно по этой причине я сделал эту перекличку вчера в Ютубе и в Телеграме о том, кто живет в Киеве. Мне достаточно часто пишут и просят сделать некую личную встречу, или, я не знаю, там творческую встречу, или встречу с подписчиками и так далее а вот теперь такая возможность есть если кто-то хочет пообщаться со мной если кто-то хочет приобрести книгу если кто-то хочет вообще интересно провести время то я всех приглашаю на кураж базар на вднх это павильон номер 19 завтра и послезавтра с 12 и до 9 вечера мое мой стенд мой стенд под номером 153 у всех, у кого есть желание каким-то либо образом поучаствовать и поддержать, всех жду, приходите, а будет максимально интересно. Еще раз, это ВДНХ, метро-выставочный центр или Украинское выставковый центр, павильон номер 19, вот, суббота-воскресенье с 12 до 9 Часов вечера. Книжный Кураж Базар, на котором я буду представлять свои книги. Друзья мои, до встречи на Кураже. Пока.